Всем привет! С вами Макс Репьев. Мы в Дубае, конкретно сейчас расположились на Бизнес Бэй, и сегодня я хочу показать вам одно из красивейших зданий здесь на Бизнес Бэй, рядом с Даунтауном. Это Опус от ята И это здание вообще конструировало бюро Захидит как внешне, так и внутреннее. оно получилось действительно очень крутой. Можете загуглить, кто такой Захидит? и вы поймете, что ребята действительно с мировым именем. А здесь, наверное, я хочу вам рассказать, что все-таки эта локация очень крутая, и она действительно очень хорошо подойдет под пассив. Потому что сам по себе Дубай как бы привлекает огромное количество а, людей со всего мира, которые едут сюда с деньгами, и здесь на бизнес-бэе расположилось действительно очень много компаний из различных секторов экономики. Поэтому сдать, например, хорошего класса объект. Будет не совсем проблематично, потому что, ну, как бы тут огромное количество людей, и так сюда приезжают для того, чтобы пожить здесь. И здесь самое интересное, что недвижимость стоит дешевле, чем в России, если мы сравниваем ее, например, с недвижимостью такого же класса, где-нибудь в Москве. Только это Дубай, один из финансовых центров мира, где действительно вращаются деньги и вращаются они в действительно большом количестве. Пойдемте посмотрим, как это все выглядит и уже оттуда и шоурума сравним что там дают за эти деньги, и как с этим совсем можно распорядиться. Пойдемте. И мы с вами оказались в шоу-апартаментах. Это именно двухкомнатный апартамент. Вот с такой вот большой кухней-гостиной. И отсюда у нас открывается хороший вид. Сначала, наверное, на этом сакцентируем внимание, а потом уже посмотрим дальше. То есть здесь у нас Бурж-Халифа, весь даунтаун, вид на него. И самое главное, что здесь вы находитесь именно в даунтауне, то есть все рядом, и, пожалуйста, пользуйтесь всей этой бизнес-инфраструктурой. И вообще в самом Дубае мне очень нравится подход застройщиков, то, что это сразу изначально сдается с мебелью, с техникой полностью укомплектованным. И забегая вперед, наверное, скажу, что стоимость квадратного метра именно на подобную недвижимость, если сравнивать Дубай и российскую, здесь будет дешевле. То есть вот это стоит в пределах 900 миллиона рублей за квадратный метр. Если мы, например, будем сравнивать с вами недвижимость в Москве, в Сочи, то, во-первых, мы получим черновое, Исполнение с вами. А, во-вторых, это будет стоить еще и дороже. Здесь как бы это дешевле, качество хорошее. И от именитого бренда, и от именитого именно бюро значит, ходить. То есть, ну как бы в Москве, например, такого нет. Значит, здесь, смотрите, вся техника, все как бы сделано изначально из качественных материалов. Предметы интерьера, какие-то статуэточки, мебель, техника, вот мили, например, стоит. То есть, это все изначально уже включено в стоимость. То есть, вы здесь покупаете именно готовый апартамент. Сразу сюда заезжаете и живете, например, сдаете его в аренду, либо там используете как-то его под свое назначение. Вообще, мы находимся с вами именно в двухкомнатном апартаменте, но есть и однокомнатные и так далее. И о цене мы с вами это все поговорим чуть позже. Давайте сначала просто посмотрим, как это все выглядит. На предметы интерьера так просто окинем картинку взглядом. И хочется сказать, что в Дубае именно отдано большое, вы знаете, внимание на пространство. То есть большого размера вот такая кухня-гостиная. Есть барная стойка для двоих. Если вдруг вам пришли сюда друзья или приехали дети, то у вас есть вот такая часть, где можно накрыть стол. А есть очень комфортное место, где можно посмотреть кино, какой-то любимый или нововышедший фильм. И все как бы это есть. Есть две спальни. Причем спальни тоже большого размера. Много пространства и нет каких-то лишних элементов Никаких там рабочих столов, вот этого всего не стоит И при этом здесь две спальни и они, наверное, обе претендуют на звание мастер То есть э, сам уже человек, который будет здесь жить, выберет, какая будет именно для него мастер Вот такая часть у нас в ванной Здесь у нас расположен сам санузел Вот такой И здесь душевая кабина и ровно через стенку у нас располагается гардеробная зона, тоже правильно сформированная. То есть все ваши вечерние и дневные наряды здесь спокойно разместятся. И в зеркало вы можете посмотреть, как вы выглядите. То есть ну, все как бы по-человечески, все продумано. И вторая сама по себе спальня, она находится в другой стороне вообще самой квартиры. То есть они не граничат, грубо говоря, по стене, не слышно, что в ней происходит. То есть они разведены по разным углам. Вот такого размера вторая спальня. Тоже нет никаких лишних элементов. Все спокойно и достаточно просторно здесь сделано. Также санузел. собственно, гардеробная. Она, кстати, даже чуть-чуть побольше. Но именно по формату шкафов. И здесь еще один вот такой санузел. Правда, он уже без ванной. То есть вся инфраструктура именно санузла есть. И все здесь у вас размещено. Пойдемте, наверное, просто поговорим с вами о цене. Я буду называть вам минимальные цены, а вы уже там... Если что, обратитесь, и можно повыбирать здесь будет дальше. Если мы с вами говорим за однокомнатные квартиры, то они обладают площадью 84 квадратных метра, то есть это, грубо говоря, как спальня и в половину где-то меньше кухня-гостиная. Они будут у нас начинаться от 4,3 миллиона дирхам. На сегодняшний день в долларе это 1 миллион 170 тысяч или в рублях это 83 миллиона с половиной. Если мы с вами говорим про двухкомнатные апартаменты, к примеру, как вот это, то они обладают площадью у нас 205 квадратных метров и минимальная стоимость лота на сегодняшний день составляет 2 миллиона 722 тысячи долларов или 194 миллиона рублей. И как вы понимаете, то вы здесь действительно получаете хорошую инфраструктуру, которую, например, в России и в том же Сочи, в Москве нужно поискать. И здесь это как бы центр Дубая. То есть сюда приезжают люди со всего мира, заключают какие-то контракты, работают в каких-то компаниях, и на такую недвижимость, если, например, рассматривать под пассив, здесь есть спрос и люди это именно качественного формата то есть они приехали, заплатили на год или на полгода, живут спокойно и платят без всяких вопросов поэтому на мой взгляд вообще недвижимость именно вот такого формата в Дубае если вы хотите например вложить сумму у вас там грубо говоря завалялось немножечко денег и вы хотите диверсифицировать свои накопления, то Дубай для этого как раз подходит. Мы сейчас с вами не говорим про инвестирование, что купить, это все потом перепродать. Это именно интересно под пассив. И люди на этот пассив здесь есть. И их много. И если вы, в принципе, были в Дубае, я думаю, что многие из вас уже были в Дубае, вы прекрасно понимаете, что вот люди, которые ездят на Роллс-Ройсах, на Ламбах, на Феррари, это именно ваш контингент. Также люди из бизнеса, которые приехали, например, топ-компании и так далее. То есть они у вас могут спокойно именно такую недвижимость снимать. Ну и также здесь комфортно жить. Комфортно жить как на постоянку, так комфортно жить и, например, на какие-то определенные временные рамки в году. То есть... Приехать сюда на зиму комфортно, потому что здесь тепло и замечательно. Или, например, сюда приезжать по бизнесу, если вы открыли здесь компанию, хотя много на сегодняшний день именно русскоязычных приехали сюда и открыли компании для того, чтобы развиваться на международный рынок, то для вас тоже вариант очень хороший. Центр города, вся инфраструктура рядом. Если захотели на море, то, пожалуйста, как бы тоже без проблем добраться. В общем, мы познакомились с вами с опусом не ята и если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, например, вы хотите рассмотреть этот проект, либо хотите рассмотреть другие проекты от Omniata, то все ссылки на нас будут указаны внизу в описании к этому ролику. Также там есть форма для обратной связи, вы можете ее заполнить, и наши менеджеры с вами свяжутся и расскажут уже про любой проект, который вас интересует. В Даунтауне, на Марине, в Бизнес бэй, Хартла, ну, в общем, все, что хотите, пальма включена, то есть без проблем. Ссылки у нас указаны внизу в описании к этому ролику. Вам остается только оставить заявку, либо позвонить. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, всех благ и пока.